Итак, давайте начнем с наших событий, которые мы ждем в апреле месяце. Ждем и делаем, готовим и то, что уже сейчас идет. Начну с того, что уже сейчас проходит. Это с нашего косметического бьюти-марафона весеннего. Вот. Из тех, кто здесь присутствует, практически все участвуют. Поэтому я, наверное, это больше говорю, напоминаю для тех, кто будет смотреть записи. И единственное, чем могу попросить вас поделиться, это вашими первыми впечатлениями от старта этого марафона. То есть почему вы включились, что это для вас, зачем вам это нужно, да? Вот, потому что марафон стартовал очень активно, динамично. Прям вот. Я смотрю на фотографии и думаю, боже мой, какая красота. У нас все правильно питаются, у нас все пьют воду, делают заряд. Какие все молодцы. Вот. Поэтому почему вы включились и что это для вас? Вот Буквально по паре слов. Поделитесь. Добрый день, можно, Карлова? Конечно, Тань. привет, Таня. Почему включилась? Ну, первое, потому что... Ну, тут мы можем откровенно говорить, да, почему включились? Конечно. Потому что мы знаем, что у нас ну, небольшая просадка с, с поставкой. Uh -huh. вот. Мы всегда делали, когда кризисные моменты, мы делали невероятное, работали с тем, что есть. Uh -huh. вот. И поэтому я прям включилась вот сразу с руками, с ногами. По косметике как-то да, мы больше парфюм-парфюм, а наша косметика, она незаслуженно ушла как в сторону. Да? И здесь, uh -huh. когда этот проект привязан, конечно, с нашим средством косметическим, еще в красивой упаковке, э, в такой, да, бьюти-сфера, это же, мы же, девочки, любим красоту, да? Uh -huh. И тут действительно уже конечно стараюсь тоже максимально клинике, в смысле подключить и свою структуру вот. но я прям зашла хорошо почему потому что все что там требуется это я и делаю так ну почему бы нет но я же как всегда хочу призы все в прошлом марафоне в прошлом марафоне мы взяли суперприз, да, этот пылесос шикарный, вот, на каком-то еще розыгрыше мы там тоже с Димой подарки взяли, я просто, я пришла за подарками, я вот, это... но если, конечно, серьезно, конечно, я, конечно, хочется товарооборот, чтобы он был достойный, и все-таки постараться, я понимаю, что надо работать, включиться и показывать косметику с, с выгодной стороны, то есть те плюсы и те преимущества, которые она делает. Ну и просто активно участвовать, тусоваться, круто, показывать все, все свои, вот, ну, собственно, действительно то, как ты живешь. Не потому что мы ну, там постановочное фото, да, мы угу. давно уже перешли на это, на это питание, которое там, тут, там каша. Каша-яйца, к примеру, да, как раз сложилось так, что мы сейчас ходим в тренажерный зал, вот, муж сделал подарок на Новый год, на год, семейный у нас абонемент, как хочу, как-то вот, ну, и как-то так оно все вместе сложилось, и, конечно, я приглашаю всех, как говорит Павлович, с нами, вот, вот так вот классно. Спасибо, спасибо, Тань, спасибо, спасибо. Кто еще готов поделиться можно я да. У меня вообще все интересно совпало. Вселенная меня слышит. Я как раз э, решила поменять серию по уходу за лицом. Думаю, возьму-ка я активненько, попробую наконец-то бустеры, которые для меня были непонятно зачем это что. И тут как раз начинается марафон. Я думаю, как все вовремя. Мы для кого марафон, оказывается, проводим. Честно признаюсь, для меня было всегда смешно фотографировать еду, там себя в тренажерном зале и так далее. Сейчас надо мной все умирают, потому что раньше я над такими людьми смеялась. Теперь я все это делаю. Я говорю, ничего не знаю, я участвую в марафоне, мне надо. Я буду еду фотографировать, себя фотографировать. Вот. Так что я, например, от марафона жду не только полезная информация. ну и, конечно, изменений в себе, потому что у меня ярко выраженная вот пигментация, я прям конкретно решила с ней бороться и своим клиентам в первую очередь на своем примере показывать, какая продукция, как у нас работает. Потому что, правда, мы сделали прям такой активный уклон именно на парфюмы, а косметику как-то немножко в сторону задвинули. Угу. Вот. И марафон, он прям вот реально вовремя. Uh -huh, uh -huh. Спасибо, Мария. Мария, В... вчера, вчера буквально говорили, да, Лида показывала, как у нее микробиом убрал вот это огромное темное пятно на лице. Микробиом. Uh -huh. Uh -huh. Вот я жду 8 числа, когда у нас будет, uh, грубо говоря, на... косметический ремонт. Uh -huh. Мастер-класс, и вот я да. прям жду, чтобы у продукции какие-то новые фишечки. Угу, угу, угу. Ну вот имей в виду, да, действительно, вчера э, э, э, э, Лида Корытова у нас на встрече, э, она показывала прямо, э, говорит, у меня было очень яркое пигментное пятно, и оно вот высветляется. Все благодаря микробиому. Она микробиомом пользуется достаточно продолжительное время, имей в виду. Вот я пока могу... Про нашу, про нашу сыворотку э, Моллинг Меркл сказать, да. вот, что она очень хорошо работает, прям да. шикарный от нее результат. И угу. ну, буду микробиому еще пробовать. Угу, да, угу. Да? Ну и внутри посмотри, посмотри, что там у тебя с печенью, что у тебя с поджелудочным ЖКТ. Это, это тоже, да, ну просто угу. вот это, это... Результат неправильного косметического использования. А, мы это... сделали пилинг неправильный. Это, это да, это больше все-таки снаружи. Это ожоги. Да. Все, я поняла. Угу. Да, И очень жду, как... когда у нас солнцезащитка появится. Она нам тоже прям нужна, как воздух. Ну, вам-то тем более, да, вы-то же вообще там на юге для вас это прямо... Да, у нас уже тепло, плюс 18, уже солнышко. Нам надо. Красота. Спасибо, спасибо, Мария, спасибо. Я говорю, я теперь поняла, для кого мы затели этот марафон. Мария хотела, вот, пожалуйста, исполняю да. желание. Да. Спасибо, спасибо. Так, кто еще может говорить? Людмила, Алина? Ну, могу тоже сказать. Можно, да? Да-да-да, Всех приветствую. Очень рада этому марафону. Для меня это... Ну, новый движ, вот. новая активность, новая, ну, новый заряд такой бодрости mm -hmm. весенней. Мы с Артуром, с мужем бегаем по утрам уже, ну, не один год. Mm -hmm. скажем так, уже с периодической, то ну, зимой. А потом мы бегаем, зарядку делаем, начинается весна, и с весны по глубокую осень. Уже бегаем на улице. Uh -huh. вот. У нас во дворе турник. В общем, и детей гоняем тоже. Uh -huh. Гоняем. В общем, активностью у нас как бы, уже давно активно занимаемся. Вот. Но я тут смотрю, тут у нас вся компания, все девочки. И это как бы, мы с одной песочницей. Uh -huh. И все правильно питаемся. И uh -huh. все любят образ жизни, вот, и это здорово, что наконец-то то, как ты живешь, ну, в принципе, я в таком окружении и живу, у меня тут много таких единомышленников, но очень приятно, что здесь такой образ жизни, он востребован, пригодился, и, как говорится, приветствуется, я в своем русле, в этом, то есть, и у нас мы идем в ногу со временем, потому что сейчас жизнь очень перестраивается. Мы, мы заметили, какая, проанализировали, какая была жизнь раньше и какая сейчас. Mm -hmm. Люди очень меняются. Вот. Mm -hmm. И мы mm -hmm. вот тоже как бы, идем, может быть, чуть-чуть на опережение, но это как бы здорово. Mm -hmm. mm -hmm. мы, ну, здорово, да, конечно, что еще сказать не знаю. спасибо спасибо алина это действительно очень приятно и комфортно находиться в окружении единомышленников когда да, ты да, понимаешь что, -то что, -то что вокруг тебя в принципе все такие же как ты и, и это, это это расслабляет с одной стороны да то есть позволяет себя чувствовать как в своей тарелке да спасибо не создают такого лишнего напряжения да Спасибо, Гульна, что подытожила то, что я хотела сказать. <связываю> <связываю> Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Алина. Эльмира к нам подключилась. Эльмира, привет-привет тоже. Эльмира, привет тебе. Вот, поэтому те, кто еще не включился в марафон, кто еще не подключился, срочно подключайтесь. Есть еще такая возможность, еще никуда никто не опоздал. Все еще можно успеть догнать, включиться. Подключайте своих партнеров, потому что, вот, как Татьяна сказала, это инструмент и для, для наших личных изменений. То есть мы в себе что-то обменяем, и плюс мы еще тем самым вовлекаем наших партнеров в нашу команду и в познание продукта, косметического продукта, который действительно совершенно незаслуженно уходит на второй план. Мы как-то вот в парфюмерии у нас всегда на первом плане, а косметика все время остается как-то в тени. Вот. А косметика у нас шикарная, косметика очень хорошая, очень активная, действенная и доступная по цене при тех качествах, которые, она, которые у нее есть. Поэтому мы решили вот как раз этим марафоном незаслуженно ушедшую на второй план косметику вынести ее на первый план и посмотреть на нее более пристально и получить с нее результаты, все какие только можно. Поэтому включайте, включайте своих партнеров, марафон даст очень разносторонние результаты. И подарки можно выиграть. Я так понимаю, Татьяна пришла за сертификатом с PA-салон. Вот. Ну, я надеюсь, что тут еще можно будет подтягаться. Кто-нибудь найдется тоже желающий потягаться с Татьяной. Ну, может быть, быть. Ну, я и деньги с удовольствием возьму. Я могу Марине уступить первое место, пожалуйста. Мне, пожалуйста, второе. Хорошо. То есть какой-нибудь подарочек, ну, хотелось бы, да, получить? Вот, поэтому марафон – это действительно вещь, она создает и движуху, и результаты, и все, и все на свете. Поэтому включайтесь, подключайте своих, если в этом направлении активно поработать, пововлекать своих консультантов, партнеров, то можно получить еще такой вот групповой результат, из группы сплотиться, со своей командой сплотиться, Вовлекайтесь. Вот, то есть вот такой вот у нас марафон. Ссылочку на чат марафона прикреплю к записи под этим видео, для того, чтобы можно было присоединиться к каналу марафона. Весь марафон у нас проходит в канале в Telegram. Вот. Дальше. Что еще нас с вами ждет?